Тема сегодняшнего вебинара Личный бренд, и мы с вами будем рассматривать вообще, что это такое, как его развивать, когда начинать его развивать, да? и как правильно это делать. Напишите, пожалуйста, в чате своими словами, как вы понимаете, что такое личный бренд. Буквально вот по два-три слова. Мой стиль жизни. Света пишет, как кто еще понимает, что такое личный бренд. Ага, у Лены на английском пишется продвижение себя и команды, мое видение стиль жизни. «Призвание реализованных коммерческой обертки. О как! А, ну, смотрите, вот вообще личный бренд непросто характеризовать, да, и а, вообще это понятие такое интуитивно понятное, да, мы его вроде как понимаем интуитивно, а, да, вот Надя пишет правильно, то, как нас воспринимают а, незнакомые, но и не только незнакомые, да, Вообще мы по жизни развиваем личный бренд, но мы как бы об этом не задумываемся. Да? Мы, он у нас сам по себе развивается <laughs> неосознанно, да? но не с коммерческой точки зрения, можно так сказать. Да? То есть у каждого из нас, вот если взять игру, да, где лепят стикеры на лоб, и мы должны угадать, что у нас там написано, да, все знают такую игру. И вот личный бренд — это как вот стикер, то, как нас воспринимают люди, да, какие у них ассоциации возникают, когда они слышат о нас, думают о нас, да, когда видят нас. То есть если попытаться охарактеризовать, понять личного бренда, то интуитивно оно понятно, но объяснить его словами а, маленечко сложнее. Да? В первую очередь он состоит из вашей личности, то есть из того, как а, она взаимодействует с другими людьми. И а, очень важно разделять, точнее не разделять, а понимать, да, как м, проявляется внешний личный бренд, да? то есть это ваш внешний вид, это то, как вы а, себя преподнесете, да? как вы поступаете, в жизни, что в нашем случае, как мы себя показываем на своих личных страничках, да, в интернете и внутренне, потому что то, что вы выплёскиваете, можно так сказать, наружу, да, то, что вы показываете на своих личных страничках, то, как видят ваши внешние знакомые и незнакомые люди, оно всё это изнутри. То есть какая картинка появляется у человека, я уже сказала в начале, да? как он вас воспринимает, какие ассоциации с вами. И личный бренд — это вообще такая штука, которая именно сегодня, в сегодняшнее время, особенно в интернете, ну и не только в интернете, в живой, в реальной жизни, конечно, тоже обязательно, да, работает лучше всего. То есть лучше всего работает теплый рынок, да, если взять именно наш бизнес, сетевой маркетинг, и личный бренд. То есть в интернете еще личный бренд характеризует, как это, когда тебя рекомендуют люди, которые никогда не были твоими клиентами. И сегодня, как никогда, люди у нас становятся разборчивыми, и многие приходят уже осознанно в бизнес, да, не так, как бывало раньше очень часто. Да, и сейчас тоже такие люди есть, но... Сейчас гораздо чаще люди приходят в бизнес уже осознанно. Не так, что его нашли в интернете, да, мы, например, с вами, а человек сам нас ищет. И уже в зависимости от того, как развивается ваш личный бренд, хорошо или плохо, качественно или некачественно, да, лучше так сказать, будет зависеть, пойдет человек на вас или нет. Что я этим хочу сказать? Да? Вот смотрите личный бренд. Посмотрите, я на примере наших девчонок взяла, на кого бы вы пошли. Ну, можно даже не писать, я потому что прекрасно понимаю, на кого бы вы пошли, на кого бы не пошли, например, да. Ну, можете в чате поставить единички, если, на, например, на нашего партнера, да, вот цвет таракановый я здесь привела в пример, либо вот на девушку, которая, ну, страничка совершенно не оформленная, да, то есть, и фотография лица не видно полностью, да, и страничка какая-то маленечко странная, не похожа вообще на, во-первых, реального человека, во-вторых, она никак не позиционирует человека как какого-то профессионала да, в своем деле. Либо вот еще я взяла страничку тоже Светы Баландиной, нашего партнера, у которой, кстати, очень классно работает личный бренд. А, и особенно знакомые, да, Свет, не дашь соврать, обращаются чуть ли не каждый день уже к тебе а, с вопросом вообще, чем ты таким интересным занимаешься, да? То есть смотрите, очень важно то, как оформлены ваши странички. Мы об этом сегодня, конечно же, с вами поговорим. <coughs> как правильно нужно оформлять странички при развитии личного бренда. Ну вот я вам это для примеров показала, да, чтобы вы понимали, что... А Люди будут идти на тех, в ком они видят профессионала. И с чего начинать и когда начинать развивать личный бренд? Некоторые новички, когда приходят, да, и мы им говорим про личный бренд, они, ну, маленечко находятся в таком ступоре и не знают, во-первых, с чего начать. Почему? Потому что они не чувствуют себя профессионалами, да. Это нормально, в принципе, состояние новичков. Но здесь не нужно бояться, здесь не нужно стесняться, и здесь нужно делать так, как говорит ваш спонсор. Новичкам, да, особенно, или тем, кто пока еще не начал развивать свой личный бренд, однозначно хочу сказать, что развивать его нужно сразу, как только вы приняли решение строить здесь свой бизнес. Во-первых, это привлечет внимание ваших знакомых, то есть тех людей, которые у вас находятся в друзьях, на вашей личной страничке. То есть для этого не нужно заводить отдельную страничку. Я сегодня про это не буду говорить, да, про рекрутинг на отдельных рабочих страничках. Я сегодня говорю именно про основные ваши странички, на которых вы ну, всегда жили, можно сказать, да, где у вас уже есть много друзей, и все они практически реальные. Ну, ваши настоящие знакомые, да? То есть нужно э, изначально приводить свою страничку в порядок. Что значит «в порядок»? Да? Я не говорю, что у вас там бардак, просто частенько, когда человек только приходит в бизнес, да, у него на страничке бывает ну, всякое. И анекдоты различные бывают, да, и приколы всякие, и... Э, рецептов полно, да, репостов, там всяких конкурсов, розыгрышей, этого всего полно, это нужно сразу удалять, чистить, потому что <coughs> это на вашей страничке будет работать только против вас, как характеризовать, как несерьезного человека, да, а если вы решили развивать свой бизнес в интернете, то в интернете, поймите, да, ваши странички – это ваш офис, ваша визитка, можно так сказать, да, то есть то, куда вы приглашаете людей, и то, как они на вас реагируют, как они вас воспринимают. Если на вашей страничке будут одни репосты, рецепты и анекдоты, да, <laughs> и всякие розыгрыши, ну, понятно, я думаю, что никакого серьезного впечатления других людей вы производить не будете. Поэтому нужно почистить эти вот все старые записи, уделить этому времени, да, да и... По каким критериям нужно дальше двигаться? Во-первых, нужно, чтобы у вас была красивая аватарка, то есть фотография, где изображены либо только вы, либо ну, небольшое количество людей, например, там, вы с мужем, или вы с женой, или вы с ребенком, или с семьей, ну, где будет понятно. Кто есть именно вы на этой фотографии? Если там будет, например, пять девушек стоять и кто из них вы, да, или пять мужчин и кто из них вы непонятно, это не будет работать на вас. То есть обязательно красивая, хорошая, качественная аватарка. Желательно, чтобы это был а, либо, а, господи, отвлекательный, чтобы это была а, фотография в деловом стиле, либо просто вы были вот таким позитивным человечком, да, на этой фотографии. Дальше. Про стену начала говорить, что ее нужно почистить, да, и нужно сделать ее интересной, эту стену. Мы дальше будем говорить, что на ней размещать, но. Какой критерий должен быть, да, чтобы ваши друзья или знакомые, или те, кого вы будете приглашать, да, даже партнеры. Вот, например, я когда рекрутирую, я работаю с рабочих страничек, а потом перевожу людей, кто у меня уже зарегистрировался, на свою личную страничку, чтобы оттуда уже вести диалоги все. Да. И э, эти люди однозначно заходят ко мне на страничку и смотрят мою стену. Да? И потом даже некоторые спрашивают, а ты правда там была? Да? А что это у вас за мероприятия такие проходят? Да? То есть они смотрят, что у нас такая яркая, интересная жизнь, да, и их это тоже мотивирует. Поэтому э, стена ваша должна быть такой, чтобы ее хотелось смотреть, разглядывать, читать, комментировать. И э, чтобы... Э, у людей возникал интерес к вам почаще заходить на страничку. Не подводи его к двери, а он меня же видит. Я прошу прощения. У нас сейчас начнутся крики. Маму не видно. А дальше. подотактировать нужно не только стену, но и альбомы с фотографиями. То есть если у вас уже есть на вашей рабочей страничке какие-то фотографии, старые, новые, да, я не знаю, особенно сейчас после Нового года у многих пошли новогодние фотографии за застольев разных, да, а, обратите внимание на то, какие у вас там фотографии. Не должно быть фотографий в купальниках, а, не должно быть в платках, если вы мужчина, да, не должно быть фотографий с, со спиртным, то есть на фоне, там, ну вот сейчас праздники прошли, да, у многих будут такие фотографии, где на фоне стола, <сёк> все такое э, изобилие, да, но, э, спирт, но ну, таких вот так фотографий, которые не характеризуют вас как делового человека, да, не должно быть. Я не говорю, что у вас сейчас должны быть фотографии только э, в деловом стиле, да, э, потому что люди тянутся к тем, кто ведет себя проще, да, ну, будь проще к люди потянутся, так говорят. То есть вы должны, конечно, себя показывать и со стороны как обычного простого человека, и со стороны как делового партнера. Поэтому отредактируйте свои альбомы, если у вас там какой-то маленечко беспорядок есть, да. И дальше, когда вы начнете развивать уже свой личный бренд, а его нужно развивать постоянно, всегда ориентируйтесь на то, чтобы посты, которые вы будете размещать на своей стене, может быть, это будет контакты одноклассники или «Инстаграм», да, любая остальная сеть, чтобы они не были слишком длинными. <coughs> Потому что люди не любят читать большие посты, и если вы пишете пост, сопровождайте всегда его фотографии. Да, но об этом мы сейчас с вами тоже поговорим. То есть, как развивать личный бренд, да? Во-первых, надо понимать, Особенно это касается новичков, опять же, да, которые пока еще только начинают разбираться и которые такие вот маленечко бывают а, в розовых очках, иногда, да, бывает такое, что думать, что сейчас я начну развивать личный бренд, и все сразу ко мне все побегут регистрироваться, да, знакомые, незнакомые, нет, такого не будет. И нужно понимать, что личный бренд — это пассивный метод рекрутинга. И он будет работать не сразу. Он начнет очень активно работать по мере вашего роста в компании. И личный бренд, развитие личного бренда очень тесно связано с развитием лидерства вашего. Именно вашего лидерства. Да? Если вы будете не сами развивать личный бренд, да? просто брать, копировать посты у ваших партнеров, да, и не делать своих личных постов <coughs> от себя что-то писать, да, то ну, о развитии лидерства тут речь вообще быть не может, потому что когда вы начинаете думать, чтобы от себя ä, написать, ну, написать это, знаете, это чисто механически, да, вы напишете, а именно что ä, дать людям, которые вас читают, которые вас за вами наблюдают, <coughs> то тогда вы будете уже расти как лидер, то есть вы будете искать информацию интересную, да? вы будете во время поиска этой информации перебирать много информации, полезной лично для вас и для вашего роста. То есть когда вы начнете это делать самостоятельно, а не просто копировать у своих партнеров, вы будете расти еще как личность. И в плане бизнеса тоже, конечно же. Поэтому у вас однозначно, если вы примете это как серьезный шаг, да, как развитие личного бренда, то однозначно вы будете расти как лидер, однозначно у вас будет рост в команде, однозначно вы будете расти по лестнице успеха и однозначно ваш личный бренд будет работать, когда э, люди, которые за вами наблюдают, а они будут за вами наблюдать, это будут в первую очередь ваши знакомые, будут у вас интересоваться, что это такое, чем ты занимаешься, да, расскажу им поподробнее, и будут сами проситься к вам в команду. Это будет происходить 100%, но только у тех людей, кто действительно будет прилагать к этому усилия свои. Не просто копировать, да, еще раз я повторю, а именно прилагать свои усилия. Что такое личный бренд в плане, ну, в плане, даже не знаю как это описать, да, то есть это, по сути, это проявление вашей индивидуальности, это вообще такой неограниченный размах вашей фантазии, может быть, здесь, да, что вы можете здесь раскрыться вообще как личность полностью. То есть если мы когда рекрутируем не личным брендом, да, а просто вот, обычными методами да, рекрутинга, то есть там всякими картинками, где мы просим там, поставить плюсики, потом даем людям информацию. Там как бы ограниченный полет фантазии, можно только текст поменять и раз, по-разному информацию дать. Да, то есть здесь вообще себя можете проявлять со всех сторон. То есть основные основной, да, основной такой плюс от личного бренда это в том что вы здесь полностью свободны и люди будут ну, в том что вы будете выкладывать да, на своих страничках люди будут узнавать вас вообще с разных сторон то есть они будут видеть как вы живете как вы отдыхаете как вы личность нарастете какая у вас жизнь как-то поменялась, да а вам сначала будет казаться, что никто за вами не наблюдает, что никому это не надо, кроме вас. А на самом деле это не так. Люди сначала будут присматриваться, а уже потом начнут реагировать. Какие рекомендации? Как минимум, как минимум уделяйте личному бренду хотя бы 5-10 минут в день. Ну, согласитесь, да, это немного. То есть 5-10 минут для того, чтобы найти какую-то, информацию, если это не касается там, вашего… Например, вы где-то отдохнули хорошо, да, там, на природу съездили с семьей с друзьями, делали какие-то фотки, выложили на стене у себя, прокомментировали, там, что вот мы там, ездили отдыхать. Да. Если это не касается личного, да, а если это касается именно бизнеса, то нужно маленечко поискать информацию, какую выложить, чтобы это было интересно а вашей аудитории, да, кто вас читает. И 5-10 минут для того, чтобы подготовить эту информацию, в день, я думаю, можно найти, даже не можно, а нужно. Люди будут на вас идти лучше и больше, да, если вы будете выделяться из толпы. То есть если вы не будете, как все, да, писать об одном и том же, а вот именно свои мысли какие-то будете публиковать, тогда люди будут вас замечать. Не бойтесь быть яркими, да, не бойтесь не стесняйтесь вообще ни в коем случае, потому что от этого зависит ваш успех. Вот как вы будете себя проявлять, от этого зависит именно то, как люди будут вас воспринимать. Я в очередной раз делаю акцент на том, чтобы выкладывать свои мысли. Да. Поначалу, да, будет сложно, новичкам особенно, а какие мысли, о чем вообще писать, да, непонятно. Для этого, ну, вам такая небольшая подсказка, да, вы можете изначально просто зайти, поступать в различные группы по бизнесу, по мотивации, там, философия, различные цитаты, да, и оттуда брать такие, можно сказать, умные мысли, да, и использовать их в качестве постов, но к этому посту делать какую-нибудь э, картинку, которая бы отзывалась с тем текстом, который вы пишете. То есть не просто, да, например, вы выложили там пост про бизнес, а фотография у вас про новый год. То есть чтобы у вас это все соотносилось друг с другом. Выкладываем события из своей жизни и из жизни команды. То есть вот мы сейчас переходим уже к тому моменту, что э, выкладывать, да, чем наполнять странички. Опять же, повторюсь, странички могут быть в ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Да, это работает абсолютно везде. А, и если вы выкладываете какой-то текст, какой-то пост, обязательно должно быть фото. Ну, фото или картинка, да. Потому что... Э, Просто текст, голый текст, люди не читают. И длинный текст люди тоже не читают полностью. Поэтому ваша задача сделать так, чтобы это было читаемо, это было интересно. Разделяйте на абзацы всегда текст, который вы пишете, да, чтобы в первую очередь, знаете, как человек читает. Вот как вы читаете обычно, сами даже себя на мысли поймаете, да? Как вы читаете. Если вы видите, сначала вы видите перед собой просто полностью текст, да, объем какой-то, который вам нужно прочесть. Если вы видите сплошной голый текст без пробела, без абзаца, да, вас... Желание пропадает его читать, да, ведь так происходит. Если вы видите текст, который разделен на небольшие абзацы, пусть там их будет 3 или 5 абзацев, да, то вы его с большей вероятностью прочитаете, чем тот, который будет не разделен на абзац. Поэтому об этом обязательно тоже думайте, когда вы пишете посты какие-то. И а, когда вы делаете вот эти вот записи на стене, да, посты, а, делаем именно. Посты, а не репосты. Что такое репосты, я думаю, все знают, да? на всякий случай я скажу. То есть, когда вы нажимаете на чьей-то страничке а, «Рассказать друзьям». Вот «Рассказать друзьям» мы не нажимаем, потому что иначе вы будете прокачивать не личный бренд, а личный бренд того человека, на чьей страничке находится этот пост. Если вам понравился чей-то пост, да, Я знаю, что вот у нас у Светы Балаевны в команде. Они э, пишут какой-то пост и потом скидывают ссылку на этот пост в чат свой. да, И э, кому надо, кому это интересно, да, кому нравится, кто работает, прокачивает свой бренд, они просто копируют текст и картинку к себе и от своего имени э, у себя публикуют на своей странице. То есть не делают репост, да, не нажимают «Рассказать друзьям», а именно mm -hmm. пишут от своего имени. Да, то есть я смотрю, у всех практически есть сейчас такие чаты, да, в, котором, в которых командные чаты, да, в которых мы делимся друг другу информацией, даем друг другу, чтобы ну, проще было работать. Да. Не стесняйтесь их копировать, это специально делается для того, чтобы вся команда пользовалась. А также, смотрите, две основные а, темы мы развиваем, когда развиваем личный бренд. Если здесь говорится о двух основных темах, да, это не значит, что ими только нужно ограничиваться. То есть главная тема — это семья и бизнес. То есть вы размещаете посты о том, как вы проводите время с семьей, и о том, как вы строите бизнес. Да? То есть с семьей можно... Отдохнуть, поехать, да, можно в гости сходить, можно просто на фотосессию, можно дома сфоткать, что-то интересное, на улице, да. А, то есть это могут быть разные направленности фотографии и посты, и <coughs> в бизнесе то же самое. То есть это могут быть либо поздравления команды, кого-то поздравляют новым уровнем, да? либо могут быть какие-то командные встречи и фотографии совместные. Да? А, Кто-то открыл новое звание, то же, то же самое и если может быть у вас есть какие-то увлечения пожалуйста тоже это будет интересно тем кто за вами наблюдает это будет говорить только о том что вы такая разносторонняя личность да? но просто опять же во всем нужен баланс чтобы это работало то есть не надо подряд друг за другом выкладывать все все все о бизнесе да? люди подумают что там какая-то или какой-то помешанный да, на своем бизнесе, Uh, некоторые потом спрашивают, раз так у вас все круто, почему не все у вас до сих пор, да? <coughs> <coughs> ведь не понимают, что у каждого свое время, чтобы прийти. <coughs> и uh, делайте посты просто, ну, по очереди, можно так сказать, да, там, сначала про бизнес, потом про семью, потом про увлечения какие-то, ну, так, чтобы у вас все было в меру, чтобы было видно, что вы обычный человек, такой же, как и, все, такой же, как и те, кто вас читает. Да? <coughs> Но э, при этом у вас интересная жизнь, и вы развиваете свой бизнес в интернете, чтобы было это понятно. Можно э, выкладывать также в качестве поста какие-то выступления ваши на вебинарах, да, если это уместно. То есть не надо, конечно, выкладывать нам вебинар э, по рекрутингу, э, например, ВКонтакте или в да, если это ну, неуместно совсем. Если это суть бизнеса, пожалуйста, да, то есть как-то это все... Под людей к тому, что а, сейчас будет а, запись, видеоролик про свой бизнес, да, пожалуйста, можно как-то обыграть, и чтобы людям это было интересно. Может быть, это вы там на каком-то мероприятии это реклаем были, да, или просто это, я не знаю, там с горки прокатились, да? с детьми. Тоже можно. Почему нет? Видео тоже хорошо. Сейчас. А, Маленечко в интернете меняется все, да, и люди больше смотрят видео, чем читают. А люди больше идут на людей, чем на объявления какие-то, да, то есть о чем я говорю, что люди на вас будут идти как на личность. И очень важный момент, очень важный момент. На вашей страничке, на любой, да, в любой соцсети должен быть только позитив. Никакого негатива, никакой политики, да, не пишем о каких-то религиозных там мир, мировоззренческих постах, да, то есть этого быть не должно, потому что у нас у всех свое мировоззрение, да, свои религиозные взгляды, свои политические взгляды, они могут не совпадать с мнением других, да, и чтобы не вызывать на этой почве недопонимания, да, и еще хуже конфликтов, этого быть не должно. И каких-то там, я все понимаю, да, я хорошо отношусь к тому, что там, собирать какие-то пожертвования, да, там, ребенку помочь, собирают помощь, да, пристраивают животных, да, это все хорошо, это я даже сама помогаю, то есть стараюсь помогать ну, перечислить деньги, да, особенно вот в таких трудных ситуациях, но я об этом никогда не афиширую на своих страничках, потому что это никак не развивает мой личный бренд. И если вам так хочется, да, я особенно вот сейчас обращаюсь к тем, кто это делает, если вам так хочется помочь, да, вы просто, <coughs> ну, переведите, сколько вам не жалко, да, денег, или заведите отдельную страничку именно для этого, но, если вы хотите развивать именно личный бренд и свой бизнес, этой информации быть не должно. Это не работает на ваш личный бренд. Да, я никого не хочу обидеть, я все понимаю, что это очень это здорово, да, что есть такие люди, которые этим занимаются, они посвящают этому жизнь. И кто-то из нас, наверное, кто-то из вас, есть те, кто это поддерживает, кто этим тоже занимается, но это не будет работать на ваш личный бренд. Я надеюсь, что вы меня правильно поняли в этом смысле. Да? А, ну и про личную информацию я уже говорила. Да? То есть не должно быть длинных постов, должны быть такие легко читаемые. И наглядно хочу показать, как, что у вас должно быть на страничке. Ну я на примере своей странички здесь покажу. Да? А, Во-первых, о чем я говорила, это аватарка. То есть это должна быть качественная фотография, где вас хорошо видно. То есть по этой фотографии мне понятно, что я это я. Да? Если иногда я выкладываю на рабочих страничках фотографии, там, например, с мужем, то есть там тоже понятно, что я это я. Я не выкладываю никогда фотографии, где несколько человек, и непонятно, кто такая Жень Данилова. Да? Поэтому на это тоже обращайте внимание. Человек должен знать вас в лицо. Люди знакомятся с вами в интернете по вашей страничке. Дальше. Вторая стрелочка, да, вот посерединке которая, она указывает на ленту фотографий. Обращайте внимание, чтобы в этой ленте у вас было как можно больше личных фотографий. Не э, картинок, да, и не там скринов всяких, мы вот, ну, бывает покладываем на страничках рабочих. А, скрины там доходов, да, скрины как поздравляют кого-то. Именно должны быть там личные фотографии, потому что это сразу бросается в глаза у тех людей, которые к вам на страничку заходят. Они сразу... Люди в первую очередь смотрят на фотографии. Они в первую очередь, если вы... Незнакомого человека пригласили, да, человек в первую очередь смотрит на аватарку, а потом уже на ваши фотографии, на вашу стену. То есть ему интересно узнать, кто вы такой, чем вы живете. Если э, у него откликается то, чем вы живете, да, он вас добавит в друзья. Он будет с вами, э, возможно, вашим партнером. Поэтому обращайте на это внимание. И третья стрелочка вниз, да, это стена как раз-таки. То есть э, небольшой пост. Картинка, о чем я говорила, да, сопровождается картинкой. Смайлики, да, пожалуйста, приветствуются, но опять же так, чтобы их было не больше, чем текста самого, да. И чтобы они были в тему, да, позитивные, возможно, отражали то, что там вы пишете, о чем вы пишете, да. То есть смайлики там разные бывают, сами знаете об этом. Вот. А дальше. Какие могут быть посты, да, примеры постов? То есть здесь. У меня пост про поздравление команды, про поздравление партнера команды, да, то есть вот такие вот могут быть посты. И, то есть, смотрите, да, здесь я указала, что личный бренд развиваем через команду, то есть, естественно, семейные какие-то посты про себя вы будете писать. Сами, никто за вас не напишет, да, но вот такие вы можете копировать у ваших партнеров, если вы видите, что кого-то поздравляют. <говорит> Дальше. То есть это повторяем уже, да, я вам теперь на практике показываю, какие, что мы развиваем, основные темы, это семья и бизнес. И здесь я показываю наглядно, что как я этот метод использую, да, то есть выкладываю, например, фотографию с ребенком и какую-то подпись делаю интересную. Или вот мы, например, проводили корпоратив, да, и здесь тоже выкладываю фотографию с корпоратива. А еще такой момент очень интересный. Все, там, у меня крики начались. Развивайте, используйте хэштеги. Теги или хэштеги это одно и то же. да? Что такое теги? Это какие-то ключевые слова, по которым вас. Не вас, а по которым люди могут искать ту или иную информацию. И тег всегда начинает со знака решетка. О, сейчас я возьму лялю ладно, ля, ля, ля, своим, а то варет невозможно. Да, нет, один. Девай, выехать по Пись хочешь, но пись не хочешь. И сразу тишина, да, друг? И сразу тишина. И здесь, смотрите, что вы можете указывать, да? Ключевые слова, которые отражают то, о чем вы написали. Например, если вы кого-то поздравляете, вы можете поставить тег «Успех», «Бизнес в интернете», да, «Работа на дому», что-то такое. Вот. Ну, то, что будет как ключевое слово к вашему посту. Это... Увеличивает количество лайков, особенно это касается Инстаграма, и количество подписчиков или ваших друзей на вашу страничку. То есть количество интересующихся людей это увеличивает. Поэтому эти не пренебрегайте и это всегда используйте. Так, давайте проверим связь. Вы меня видите, слышите? Да. Значит, напишите Ирине в чате, чтобы она перезашла. А, и какие советы я вам хочу а, дать, особенно тем, кто только начинает. Да? Как я уже говорила, да, личный бренд – это пассивный метод рекрутинга. То есть он начинает работать не сразу, когда люди видят ваши результаты, когда они видят а, вашу интересную стену, жизнь, да, движуху, можно так сказать, да, друг? Вот, они тогда начинают вас интересоваться, но не надо ждать от этого сразу результатов, и поэтому его нужно развивать попутно, личный бренд, да, а в это время рекрутируем ручками, ручками, да, берем мышку в ручки и рекрутируем, то есть, в вашем распоряжении все социальные сети, знакомые, доски объявлений. Пожалуйста, рекрутируйте где хотите, где вам больше нравится, да? где вы лучше ориентируетесь. Да, друг? А, еще раз хочу сказать, да, не стесняться брать информацию у спонсоров. То есть некоторые иногда бывает новички особенно, не спрашивают, «Можно я вот это вот у тебя скопирую? Да, мне понравилась запись». Даже не спрашивайте. То есть мы это делаем специально для всей команды, и не надо спрашивать разрешение копировать. Обязательно это нужно делать. Еще раз хочу обратить внимание, что делаем не репосты, а посты от своего имени, да, копируем и вставляем. И так как я уже сама, ну, уже сказала, да, что. А не надо спрашивать? А, а вот Света мне пишет, я раньше сама спрашивала. А теперь уже всем сама говорит, да, что не надо спрашивать, надо, сам, надо брать просто. Берите и пользуйтесь. Да, а, И смотрите, ну, это как слову о том, что личный бренд будет работать не сразу. Да? Не нужно ждать быстрых результатов, да, и не нужно постоянно оглядываться назад, что вот я неделю рекрутирую, у меня результата нет. Я месяц рекрутирую, а у меня результата нет. Ну, может быть, нет такого результата, который хотелось бы, может быть, какой-то есть, но не тот, который хотелось бы, да. Я два месяца рекрутирую, результата нет. Конечно, это просто так не надо оставлять, да? Нужно анализировать свою работу, нужно обязательно обращаться к спонсору, чтобы он подкорректировал, возможно, вашу работу, да? Сказать, что что-то у меня не идет. И спонсор вам обязательно скажет, давай вместе посмотрим, что ты делаешь и как ты делаешь, да? Может быть, что-то нужно поменять. Но ни в коем случае не нужно останавливаться, нужно просто рекрутировать еще. Потому что а, сетевой маркетинг вообще – это бизнес больших цифр, а, и здесь нужно просто отрабатывать статистику. А бизнес сетевой в интернете – это бизнес очень больших чисел. А, так как в основном мы работаем с холодным рынком, да, то здесь нужно отработать большое количество людей. Если вы работаете с теплым рынком, у вас будет одна статистика. Если вы будете работать... С холодным рынком у вас будет совершенно другая статистика. То есть из теплого рынка больше регистрации, больше быстрее результат. А с холодного рынка меньше регистрации из того же количества, да, то есть нужно перебрать больше количество людей, чтобы было такое же количество регистраций и партнеров. Вот. И поэтому обязательно нужно вести статистику. Когда что-то не получается обращаться сразу к спонсору и вместе со спонсором разбирать, что не получается и почему не получается. И напоследок, да, вот что я вам хочу сказать, подвести итог. Какие преимущества у личного бренда? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто для себя вот вообще сегодня после этого вебинара решил, что да, я буду, мне надо развивать личный бренд. И минусы, кто, ну, почему-то считает, что нет. Я тоже да, я давно буду. <съем> Если кто-то стесняется минусы написать, да, ну, возможно, да, и кто-то будет слушать записи. Хочу сказать, что вы совершите просто самую огромную ошибку в своем бизнесе, если вы не будете развивать личный бренд. Потому что рано или поздно, если все-таки вы серьезно настроены, да, и у вас пойдут результаты, вы все равно начнете развивать личный бренд. Но просто потеряете время. Потеряете, возможно, партнеров, которые могли бы за это время уже прийти к вам. Поэтому это можно начинать делать сразу, как только вы приняли решение строить бизнес. Какие преимущества да, у личного бренда? Во-первых, ну, свобода действий, да, вообще. Это самый, наверное, огромный плюс, потому что не, ну, не нужно бояться что-то не так сделать, что-то не так написать, да. Если что-то даже вы не так напишете, вам спонсор подскажет, да, что вот это вот лучше не писать, да, и вот это вот лучше подкорректировать вот так вот написать, да, хотя такого практически у нас не бывает. Просто нужно быть самим собой, чтобы люди, люди тянутся к тем, от кого веет вот этой вот искренностью, да. А, таким образом, когда вы развиваете личный бренд, вы создаете доверительные отношения, то есть люди с вами знакомятся, да, они чувствуют эту атмосферу открытости, искренности, и они видят здесь реального человека, что не просто это какая-то страничка, какой-то чисто человек, который, ну, только по работе да, с ним можно пообщаться, а видеть, что это обычный нормальный человек. И самое главное, да, что никакого навязывания. Когда ваш личный бренд начнет работать, вы увидите, что люди сами начнут проститься, чтобы вы не зарегистрировали в свою команду. Да. То есть вот самая главная фишка и вообще цель развития личного бренда в том, что э, здесь регистрации происходят без навязывания. Да? Э, люди сами просятся в вашу команду. Вы проситесь в мою команду, да? На сегодня вот это была у меня вся информация. Если у вас какие-то вопросы остались, вы можете задать их сейчас в чате. Yeah. И самое последнее, что я хочу сказать, да, что э, вообще в любом, не только бизнесе, в любой работе, да, результат приносят только систематичные действия. То есть если вы выработаете свою систему, не систему, которую вам дает спонсор, да, потому что спонсор дает общую систему работы. Он дает систему рекрутирования, он дает систему обучения. Да, и а, ваша задача это все перевести в свою систему, потому что у каждого из нас есть семья, да, у каждого свои дела, у кого-то есть работа. И поэтому ваша задача вот эту, этот бизнес, свою систему подстроить. сейчас мы пойдем, да? чтобы тише. Что это такое? Вы должны выработать свою систему работы, учитывая все ваши жизненные... Все ваши жизненные приоритеты, да, то есть семью, работу, какие-то свои планы, а -а -а. да, жизненные. Когда у вас вот эта своя система выработает, тогда у вас охота, так сказать, это слово попрет в гору. Да, Лариса спрашивает про запись, запись будет, запись делается. Я вам сейчас поставлю видео, которое было в начале. Возможно, не все посмотрели, да, потому что многие потянулись позже. А, тоже хорош, хорошо женщина, девушка рассказывает про то, как развивать личный бренд. А, и это такая тема, да, про которую можно долго говорить и можно а, очень по-разному рассматривать да, личный бренд. Я вам желаю, чтобы вы нашли вот эту вот свою струю, да, и ее развивали, потому что у каждого каждый человек он индивидуальный, на каждого человека, естественно, люди воспринимают по-своему, да, и к каждому человеку приходит свои люди. Кто-то, возможно, кому-то придет тот человек, который не пришел бы никогда ко мне, да, ко мне придет такой человек, который не пришел кому-то другому из вас, да, поэтому ваша задача при развитии личного бренда. Быть индивидуальными, чтобы эта индивидуальность ваша чувствовалась, да, через, в нашем случае, через социальные сети. Да, <свы> да ищем свою струю. да. Но тут, в принципе, ее искать-то не надо особо, вы просто делитесь с людьми тем, что у вас есть. <свы> и все. Вот, вот это и есть ваша струя. Ну, спасибо за внимание. Да, я желаю вам хороших выходных. Сегодня, по-моему, у нас пятница. А четверг сегодня а. у нас. У нас сегодня четверг. Желаю вам всем, чтобы ваш личный бренд работал на вас. И... Чтобы вот этот каталог номер один, да, Нового года у вас был взрывным по всем показателям. Чтобы личный бренд заработал, закрутился, да, вообще полностью, чтобы этот год у вас прошло вообще замечательно. Ну, я вам еще это умею, смогу сто раз пожелать, да, в течение года. Ну все, никак не распрощаюсь с вами, так, запись отключаю.